Я тебя спрошу, что я не знаю. Не бойся, ничего не случилось. Все живы, ничего не случилось. Твою мать, ты смотри, что. Тихо. Тихо, тихо, тихо, тихо. Это он как-то. Ну тихо, что, надо что? помогать, блин. Охренеть. Вась! Смотри, как чувач наказал этого на Хундае Ваську. Пиздец, надо это видеть. А ну ты, есть. На еще. На, на. Эх, вы, блядь, долбобки! В этом сети есть первый поток, правый. Hors <laughs> of Вот сейчас мы слышим, что Что? Ой! Ой! Ой! А! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! живые папа, я 6 утра А ну, Папа там, я Папа прибежал, в эту ним